Сейчас я нахожусь в доме. Из этой комнаты вынестись критерии. Сейчас боюсь пихать мне свою руку. Мистическая корпорация. Мое имя Тимофей Данишевский. Давненько не виделись, друзья. Сейчас я нахожусь в доме, в котором являлась паранормальная активность жильцам, которые здесь раньше жили. А именно, говорили, что из этой комнаты доносились крики, как будто бы мужчины. Вот такой грубый голос. И сегодня я решил остаться здесь на ночь. Сегодня прибыл сюда налегке. Взял всего лишь несколько камер, свет не ни ИГФ, ничего больше не брал. Сегодня мы будем это с вами проверять. Пока все тихо, но первое, что я сейчас заметил, войдя сюда, разложив вещи, откуда-то, не, непонятно откуда, там в коридоре появился клубок такой из ниток. Не знаю, как это получилось, может быть, это мыши, но... не Странно, в общем. На улице встречал ребят, и один из них мне рассказал такую историю, что он сюда приезжал, они проезжают здесь мимо, ездят купаться на пруд, и он заходил сюда, в этот дом, и за... только подходя к этой комнате, он отсюда слышал вот этот вот громкий крик мужской. Он выбежал отсюда. Пригласил своих друзей срочно, позвонил, они приехали, зашли, но в этом доме никого не было. То есть он не отходил от этого места абсолютно, здесь всего лишь один вход. То есть, ну, вот такая история. Сейчас я вам покажу дом, прогуляемся по дому и будем ждать, что же будет происходить, либо не будет происходить. Но пока мое внутреннее ощущение говорит о том, что здесь вполне реально что-то может быть. Вот, дом. Вот здесь я располагаться буду сегодня. Так, так вот он выглядит. Здесь есть кто-нибудь? Все тихо Никакого, ни, никаких проявлений активности я не наблюдаю давайте пройдемся еще немного и выйдем на оружие посмотреть Дом с другой стороны. Так. Сейчас, друзья, выйдем наружу. на луны я думаю хорошее время для активности так отправляемся внутрь сейчас начнем проводить ритуал со свистком. пока тихо я буду сидеть ждать посижу подожду но перед этим мы проведем ритуал со свистком прямо сейчас провел теперь остается только сидеть и ожидать что же может быть произойдет кажется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 Здесь есть кто-нибудь? О, ребята, смотрите. Трепка. Вот здесь вот висела, видимо. Наверху, а сейчас и здесь. Есть кто-нибудь здесь? Странно. Что-то здесь явно есть в этом доме. Сейчас мы с вами будем стараться это все обнаружить. Опа! Стул. здесь стул. Хорошо, я вовремя камеру. Камеру вовремя включил. вовремя камеру камеру вовремя включил Начинает происходить здесь, но пока никаких криков. Ничего такого я не слышал, но... Проверим ту камеру. Обязательно нам нужно проверить ту камеру. Здесь есть кто-нибудь? Если есть! Ступни два раза. Если ты здесь, ступни два раза. проводить ритуал со свистком? меня тянет именно в это место потому что мне кажется что это важно и здесь провести ритуал со свистком это а было бы очень неплохо вот мы его здесь и проведем твою мать, твою мать. табуретка Есть. сейчас я поставлю я вообще сейчас боюсь пихать туда свою руку Кто здесь? Давайте-ка закроем эту дверь. Подошли, чтобы, если что, значит что будут точно они. Чрт возьми. Черт возьми. в общем друзья вы сами видели что активность здесь есть сейчас уже два часа ночи я думаю как бы у меня вот последний прожектор остался больше так особо ничего и не происходило вот был такой вот, скажем пик и сейчас снова затишье. мерещится в всяких глазах что как будто одеяло сейчас немножко дернулось ну ладно в общем я уже расстал по местам вещи, которые двигались. Все подготовил к тому, чтобы уходить. Так, все, друзья, я собираю вещи и ухожу отсюда из этого дома.